Всем привет! Я тут и занимаюсь пересборкой компьютера на продажу. У нас имеется процессор FX 6-ядерный. Вот такая вот материнка Asus на AM3 Plus Socket. Сюда я воткнул максимальное количество оперативки. 16 гигабайт. Из двух планок, соответственно, по 8 гигабайт. Частота 1866 МГц максимальная. Вот такой вот кулер с медными тепловыми трубками. Намазал термопасту Arctic Cooling MX4 Считается одной из самых-самых лучших Я пересобираю этот компьютер Вот, для него подобрал Вот такой вот замечательный корпус черненький прикольненький Сейчас вот эту вот Дырочку заткнем вот этим дивидюромом. Поставим вот такой вот кулерочек Прикольненький Для охлаждения Тут... Почти новый SSD KingFast Очень быстрый, хороший На нем уже стоит винда Программы Все необходимое Сейчас мы будем ставить кулер И дальше собирать Все, кулер, как видите, установлен Все поставил Чтобы легче было поставить кулер Я ослабил крепление, винты крепления на материнской плате вот, соответственно, сейчас поставил кулер и все затянуло. Э -э, в корпусе у нас возникла небольшая, ну вообще не проблема, на самом деле, просто корпус рассчитан под э, полную ATX материнку, и тут нету креплений под мини ATX, и сейчас вот такие вот крепления для винтов я сюда вкручу и после этого затяну их сейчас уже без видео плоскогубцами. Вот, и буду устанавливать материнскую плату. Заглушку я тут уже вам поставил. Сейчас поставим комплект. Потом подключим блок питания, подключим все стартеры. Вот тут провода со стартерами. Подключим диски, всю фигню, поставим блок питания. И потом поставлю кулер в последнюю очередь вот сюда. Так, вот э, я закрутил, точнее не закрутил, а установил DVD-ROM, вот такие заглушечки, скрывающиеся. Э, прикрутил материнку, соответственно, в корпус, тут пришлось пофиксить несколько моментов. Во-первых, э, вот эти вот винтики от старого корпуса, на который была эта материнка, они были слишком маленького диаметра и я накрутил соответственно побольше потому что те винты в этот корпус не подходят вот соответственно тут винтик у нас не хотел закручиваться пришлось использовать коротенькую отвертку вот но у опытного компьютерчика она всегда есть так что это тоже как бы такой чистый микро момент ничего сложного вот соответственно все прикрутил вот. И была еще проблемка с блоком питания. Блок питания я хотел поставить другой, ФСП, но у него длина 4-пинового питания процессора она была слишком короткая, потому что корпус вот большой, объемный. Соответственно, пришлось взять другой блок. Вот этот блок не ФСП, но на 500 Вт. Вот. И, соответственно, вот я тут вставил, провел небольшой кабл-менеджмент, так что сейчас все будет окей. Продолжаем сборку, блок питания уже прикручен Питание материнки подключено, 4 питание тоже подключено Сейчас будем подключать стартеры и устанавливать SSD и жесткий диск Итак, вот я уже все тут почти установил Поставил видеокарту, новый кабель питания видеокарта 6 пин установил Вот тут установил жесткий диск SD-диск вот ниже. Тут пришлось повозиться с проводами, реально помучиться, потому что тут походу родные заглушки какие-то части были сняты, и пришлось э, винты закручивать, как придется в отверстие. Ну, в общем, я с задачей справился и все получилось. Видеокарту я закрепил на винтике. Сейчас мы произведем тестовый запуск, и после этого уже будем все закручивать. И плюс кулерок, соответственно, еще поставлю перед закруткой. Итак, в момент первого запуска включаю блок питания. Нажимаю кнопку включения. Кулер на процессоре крутится, на видеокарте тоже. Ну и, соответственно, все. Система включилась. Все окей. Как и бывает как бы у профессиональных компьютерщиков, часто, почти всегда, все запускается с первого раза. Собственно, вот такая вот получилась сборочка. Итак, финальный этап сборки. Вот я прикрутил кулер корпусный. Последним этапом подключил дивизером ко всем кабелям. В этой сборке я использую специально для этого корпуса черные винты, они тут в принципе везде, кроме внутри. Вот внутри использованы э, белые такие немножко блестящие винты, все остальные корпусные, э, черные, плюс здесь вот такие вот черные закрутки, которые можно откручивать, закручивать пальцами. Они будут установлены на обе крышки корпуса, две вот нижние уже установлены. Блок питания, по желанию клиента, тоже можно будет поставить черный, более мощный, на 600 ватт с сертификатом КПД 80 плюс бронус вот. Соответственно тут уже все готово, винда стоит Сейчас мы его еще раз запустим Я обновил BIOS до самой последней версии За середину 2016 года здесь BIOS стоит Шестиядерный процессор AMD Видеокарта установлена R7 370, 2 довольно мощная, они в основном идут 4-гиговые версии, но это конкретно 2-гиговая. В биосе настроил, соответственно, загрузку с SSD. Вот мы включили, корпусный кулер, как видно, тоже крутится, винда грузится, вот очень быстро загружается, все прекрасно. Сейчас мы зайдем в свойства компьютера. Вот, компьютер шестиядерный, базовая частота 3.5, но в Turbo Boost она должна быть больше. 16 гигабайт памяти, как я говорил, высокочастотный, 1866 мгц, Windows 10 Pro и последняя версия Windows, то есть со всеми обновлениями. Вот такой вот прикольный компьютер. Можно полазить по самому компьютеру, посмотреть, как быстро все открывается. Вот практически все моментально открывается. Тут у нас, соответственно, трехтерабайтный диск. Вот, трехтерабайтный диск тут. Отформатированный. SSD на 120 гигабайт. И вон там даже какой-то диск Стерялся в дисководе Сейчас мы его вытащим На этом все Если вам понравился Обзор сборки этого компьютера Мне очень понравилось его собирать Делал все с душой все Качественно, круто и красиво И супер быстро Соответственно он потянет многие игры Практически все современные Вот нормальным FPS. Можно будет играть и в Warface, и во всякие там CSGO, Dota и более требовательные игры. На этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.